Здорово. Ну как ты? Как и говорил тебе ранее, зимнее обновление на Барвихер РП не ограничится лишь обновленным зимним маппингом и системой дрифта. Впереди у нас с тобой новый год, а это значит, что нас с тобой ожидает новый зимний новогодний ивент, достаточно большое количество новых автомобилей, новые бизнесы, обновленные интерьеры на проекте, да и вообще много чего нового, о чем мы с тобой поговорим в сегодняшнем видеоролике. Ну а перед началом данного видео, я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно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 дели на этой неделе. Количество комментариев не ограничено удачи у меня появилась информация то что к новому году нас с тобой ожидает на барвих рп как минимум 5 новых автомобилей а также изменения еще как минимум трех автомобилей которые так существуют уже на проекте первая тачка которую планируют добавить разработчики это audi q8 вот так вот она выглядит снаружи а вот так вот она выглядит изнутри также разработчики планируют нам добавить с тобой новую Tesla. честно говоря я даже не знаю что это конкретно за модель ведь я просто-напросто не особо разбираюсь увлекаюсь автомобилями но выглядит все это дело как всегда довольно качественно и интересно как ты уже и так прекрасно наверняка знаешь разработчики всегда довольно тщательно подходят к проработке салонов автомобилей в этот раз новые тачки также не будут исключением еще одна тесла у нас с тобой уже в желтом цвете которая крайне напоминает ту же самую синюю теслу возможно это и есть та самая тесла просто с некоторым тюнингом также у нас с тобой имеется скриншот с салоном какого-то нового nissana сожалению у меня нет скрина этого чтобы посмотреть на него снаружи что это вообще за тачка и как она выглядит но судя по значку на руле это будет именно nissan ну а самый наверное крайне интересный автомобиль который понравится наверное абсолютно каждому а в частности любителям bmw это новая bha i8 крайне интересный и, как лично на мой взгляд безумно красивый автомобиль я думаю разъезжая на такой тачке по барвихе ты явно не останешься без внимания я даже боюсь представить сколько будет стоить данный автомобиль но скажу одно были бы у меня деньги на такую тачку я бы обязательно бы ее себе приобрел особенно круто она выглядит в фиолетовом цвете также разработчики уже публиковали в своей группе vk скрин с Toyota и Camry. у нас в принципе уже есть эта Toyota. но как мне сказали сами разрабы они планируют обновить несколько автомобилей на проекте зачем и для чего это делать честно говоря я не знаю но судя по всему у разрабов свое мнение на этот счет помимо камри также планируют обновить nissan Leaf, добавить на него на новый тюнинг и как я тебе уже сказал обновление автомобилей коснется не только этих двух тачек однозначно будут какие-то еще это все то что касается автомобилей на данный момент ну а самая интересная тема как лично мне кажется на сегодня это новогодний event pass и ожидает нас этот новый новогодний event pass также в обновленном дизайне как это было у нас с тобой недавно на хэллоуин вот так вот будет выглядеть меню event pass я думаю как обычно у нас с тобой будет 14 дней на Выполнение всего паса конкретно две недели и каждый день у нас будет по 4 основных задания за которые мы будем с тобой получать свою экспу прокачивать свой уровень и получать соответствующую награду и на данном скриншоте мы с тобой можем наблюдать что нам будут за каждый уровень выдаваться определенные награды в качестве крутых автомобилей на время различных аксессуаров я также уверен опять же будет как игровая валюта так и донат валюта и наверняка будут какие-то новые редкие новогодние скины возможно даже будет скин деда мороза но это не точно также на данном скриншоте мы с тобой видим посередине кнопку купить все призы то есть я думаю как и в прошлый раз на хэллоуин у нас с тобой будет возможность приобрести весь этот ивент и все его награды за донат и скорее всего как и в прошлый раз какой-нибудь крутой скин за последнее задание за последний день будет в ограниченном количестве и опять же заберут его либо донатеры либо те кто будет больше всех активить на проекте и раньше всех выполнит все эти задания честно говоря я я не знаю, как там точно будет, но я очень надеюсь, что разработчики прислушаются к нам. И не будут выдавать опять нам кучу новых скинов, которые просто-напросто нельзя будет продать. Ведь у меня уже у самого лично после хэллоуинского ивента просто-напросто уже нет свободных слотов под данные скины. Я не могу продать хэллоуинские скины. И куда мне складывать новые из следующих ивентов, я понятия не имею. Удалять скины я бы не хотел, но продать их, как ты уже знаешь, к сожалению, нельзя. Надеюсь, разработчики учтут этот момент и что-нибудь предприму. Также помимо основного ивент пасса, я вангую на все 100% будут обязательно добавлены новогодние квесты. Будут опять же какие-нибудь новые NPC персонажи, которые нам и будут выдавать эти квесты, за которые в дальнейшем мы с тобой будем получать еще какие-нибудь крайне редкие интересные награды. Пока к сожалению больше нет никакой информации по этому поводу, но как только она появится, я обещаю держать тебя в курсе. Также помимо всего этого разработчики уже неоднократно показывали то что они планируют обновить множество различных интерьеров во всех практически наших зданиях существующих на проекте таких например как автошкола торговый центр и многие другие и я хочу тебе сказать что новые интерьеры выглядят но ну, реально крайне изумительно все это сделано качественно красиво присутствует отражение и, конечно же это не может не радовать глаз ну а как оно все будет выглядеть в конечном итоге со всем этим мы с тобой уже сможем конечно же ознакомиться только после выхода обновления также мне понравился новый скриншот, касаемый обновленных интерьеров. Что это конкретно за интерьер, честно говоря, я не знаю. Разработчики лишь мне намекнули, что данный интерьер относится к тому, что примерно 80% игроков используют каждый день. Ну а нам с тобой лишь остается только гадать, что же это на самом деле. У меня есть лишь одно предположение, что это скорее всего обновленный интерьер особняков. Возможно, как личных особняков на Красной Поляне, возможно, как и особняков для семей но ну, информация которую ждали уже наверное довольно многие и довольно долго для всех бизнесменов проекта барвих рп у меня есть небольшой но крайне интересный спойлер нас ожидает с тобой три жирнейших бизнеса что это будут конкретно за бизнес у меня к сожалению пока нет информации но я думаю данные бизнесы составят конкуренцию многим уже известным крупным бизам. в любом случае данное обновление принесет за собой одно огромное количество всего желаемого большинства игроков на проекте, как автолюбителей, так и бизнесменов. До нового года уже осталось меньше, чем две недели и всего парочка выходных. И разработчики выкатывают обновок, как правило, конкретно именно в выходные, это бывает либо пятница, либо суббота, когда онлайн на проекте достигает своего пика. Я думаю, если данное обновление не выйдет по каким-то причинам уже в следующие выходные, то оно процентов выйдет 31 декабря, именно в пятницу, именно перед выходными, именно в тот день, когда все уже будут на каникулах, в отпусках или просто-напросто отдыхать в новогодние праздники. В любом случае ждать осталось совершенно недолго. Ну а мы с тобой с нетерпением ждем данное глобальное обновление. На этом у меня для тебя пока что все. Ну а если тебе по каким-то причинам